Итак, давайте с вами начнем. Первый плюс, самый явный. Я буду ширму немножко опускать, чтобы вы видели, какие у нас плюсы открываются. Итак, первый плюс, несомненно, самый жирный, это доступ к бонусам от меня за партнерство именно в данном проекте. Во-первых, это курс по трафику. Все вы знаете, что все проекты, которые через меня проходят, большинство из них получают от меня хороший толчок. Самый лучший, наверное, результат был... В проекте Просто Гейм, с которого, в принципе, все и начиналось. Там у меня было 848 лично приглашенных. Я их приглашал именно через интернет, давая информацию. Никаких братьев, сестер, родителей у меня в проекте нет. Есть партнеры, которые потом стали друзьями, но нет друзей, которые заходили как партнеры. То есть я всегда работаю через интернет, запускаю рекламу и люди приходят на информацию. С информацией приходят уже в проект. Как это делать, я вам покажу. И второй курс, это курс по денежному криптопортфелю. То есть я на своем примере буду показывать, какие конкретно токены, монеты я буду покупать. И моя задача показать вам, как я, покупая токены на небольшие суммы, за 2-3 года заработаю минимум полмиллиона долларов при небольших вложениях. Возможно у вас будет результат круче, возможно у вас результат будет меньше, но в любом случае это будут очень жирные иксы. Вот это то, что вы получаете за партнерство именно в данном проекте. В качестве бонуса. Второй плюс участия в данном проекте – это единоразовый вход в проект. Сам маркетинг на сами уровни. Вам не надо будет никаких дополнительных затрат. То есть в рамках конкретно данного проекта вы заходите в маркетинг. В данном случае это будет два уровня, чтобы получить от меня бонусы. В долларах это примерно 76 долларов. И далее, когда вы развиваете сам маркетинг, когда люди к вам приходят, Наполняется структура, вы ничего из своего кармана дополнительно не платите. То есть здесь ежемесячных никаких оплат нет. Это очень большой плюс. Третий плюс сейчас самый старт. Заходите на самом старте, сами знаете, это очень выгодно. Здесь нет каких-то глюков, недочетов, неисправностей и прочего, прочего, прочего, что обычно бывает у проектов на предстарте, да? Здесь ничего такого нет, все работает слаженно, все работает как швейцарские часы. Четвертый плюс – проект на смарт-контракте. То есть заработок с маркетинга, когда к вам приходят партнеры, этот заработок сразу прилетает к вам на криптокошелек. То есть не надо делать никаких запросов на вывод денег. Пришел к вам человек, встал на выплатную позицию, сразу денежки прилетают к вам в Metamask. Пятый плюс – смарт-контракт, прошел экспертный аудит и является безопасным и надежным. Очень важно, чтобы смарт-контракты проходили экспертную оценку авторитетных сервисов. В данном случае это все пройдено. И смарт-контракт, который лежит в основе маркетинга, он является полностью безопасным и надежным. В основе маркетинга лежит растущий токен, который вы зарабатываете. То есть, когда к вам приходят партнеры на выплатные позиции, вы этот токен получаете в качестве вознаграждения. Вы можете его сразу продать, получить деньги на свою карту, на свои кошельки какие-то другие, да, либо можете на какое-то время заморозить, куда-то вывести, но не продавать, потому что через пару месяцев этот токен будет стоить гораздо больше. То есть вы заработали, предположим, ну, предположим, 300 долларов, да, а через 3 месяца продали эти токены, они у вас превратились в 900 долларов. Такое вполне может быть, потому что данный токен все время растет. Растет за счет того, что все время сжигается. Когда новые партнеры приходят, часть токенов сжигается, токенов становится меньше, людей, которые им пользуются, становится больше, создается дефицит токенов, а дефицит всегда рождает повышение. Повышение в данном случае курса данного токена. Ну, также данный токен вы можете купить вне маркетинга, даже не участвуя в данном проекте. Но участвовать и зарабатывать данный токен намного интереснее и выгоднее, как вы сами понимаете. Седьмой плюс. Админ данного проекта – это некая такая живая легенда сетевого бизнеса. Многие люди его знают, уважают, поэтому он, по сути, является гарантией проекта и к нему очень большое доверие. Наверное, если бы я не смотрел маркетинг, а просто увидел данного админа, я, наверное, даже не стал бы разбираться в маркетинге, зашел бы просто так, потому что админом данного проекта является именно данный человек. То есть у меня, да и у других людей настолько высок уровень доверия к этому человеку, что мы готовы зайти в этот проект только потому, что админами является именно он. Я не знаю, как это описать. Вы сами потом загоритесь, увидите энергетику, увидите харизму данного человека. И поймете, что он не может создавать плохие проекты. Он все будет доводить до конца и будет являться гарантом данного проекта и человеком, который, в принципе, притягивает всех. Восьмой плюс, дорогие друзья, мощная система дубликации. То есть здесь есть вебинары, клубы, автовебинар от админа, который создает именно систему дубликации. Многие боятся, что у них не получится рассказывать о данном проекте многие боятся что сюда не придут люди по их рекомендации здесь в принципе это все хорошо налажено, потому что сам проект сам админ сам маркетинг все плюсы работают именно на то чтобы человек загорелся чтобы человек загорелся пришел сюда увидел для себя плюсы увидел для себя полезность продукта полезность проекта и смог Сдублицировать своего куратора А люди, приходящие уже за этим человеком Смогли сдублицировать его Это самая важная составляющая В плане продвижения Девятое это переливы сверху Это помощь команде Подобный маркетинг был в простогейм Теперь задайтесь вопросом Сколько человек у меня пришли в простогейм? 848 личников Структура 158 тысяч человек Как вы думаете, данный маркетинг плохо работает? Он работает шикарно он работает шикарно, несмотря на то, что на выплатные именно позиции нет перелива. Переливы есть, но это переливы не на выплатные позиции. Но, тем не менее, другие плюсы, другие составляющие, они во много раз перевешивают именно этот недостаток. Но в данном случае переливы сверху это не недостаток, это достаток. Это плюс, который помогает, опять же, команде. Половину дел, получается, сделает именно ваш куратор. Ну, либо тот человек, который стоит сверху у вас. Можно отправить токены в фарминг и получать процент на пассиве. Это только в рамках данного проекта можно сделать. То есть, если токены можно купить вне данного проекта, вне данного маркетинга, то отправить фарминг и получать за это проценты можно только если вы в данном проекте участвуете как партнер. Это один из самых важных для меня вариантов пассивного заработка поэтому нельзя его не отметить далее 11 плюс 11 плюс 80 процентов заработка с каждого выплатного уровня то есть когда человек приходит именно на ваш выплатный уровень вы получаете 80 процентов когда он приходит на позицию для реинвеста вы получаете все 100 процентов заработка с него но этот заработок у вас уходит на открытие нового стола то есть где выплатная позиция 80%, где реинвестная позиция процентов вы получаете. 12 плюс это токены за прохождение курса в рамках каждого уровня. Уровни у нас порядка 20, порядка 20 и за каждый уровень у вас открываются курсы. То есть вы двигаетесь по уровням, зарабатываете и за каждый уровень, получаете доступ к новым, к новым, к новым курсам. К актуальным курсом, качественным курсом, курсом, которые помогут вам развиваться, зарабатывать. И за прохождение данных курсов вы также в будущем будете получать токены. То есть, по сути, вы будете обучаться и зарабатывать, что, в принципе, очень классно. Тринадцатый плюс. Вы получаете 5% с покупок курсов вашими партнерами. Пришел человек какой-то, да, купил на 1000 рублей какой-то курс, который ему понравился внутри площадки, вы получили 50 рублей если он за 1000 покупает. Таких партнеров у вас может быть много. И эти партнеры могут покупать курсы не только на 1000 рублей. И второй момент, самый лакомый, это 2% суммы продажи авторами партнерами. То есть не только партнер к вам приходит, но этот партнер является сам автором какого-то курса. Он будет размещать на площадке свои курсы, продавать. И с каждой продажи вы будете получать 2%. Ну, предположим, пришел какой-то автор по вашей рекомендации и продал за год курсов на 10 миллионов, вы получаете 200 тысяч. А если таких авторов у вас будет не один, а 10, либо 50, либо 100, и в курсе по трафику я буду дополнительно рассказывать, где таких авторов брать, где их искать и как именно делать им предложение. Потому что для них данная площадка является дополнительным источником заработка. То есть каждому будет интересно просто прийти, заплатить там символическую сумму, выставить свой курс и получить дополнительных клиентов. Никто, в принципе, в здравом уме не будет от этого отказываться. Далее, 14 плюс. 14 плюс это доступ к лаунчпадам. То есть жирные ЦИ за новые монеты. Мы будем получать возможность покупать новые монеты, которые еще не вышли на общепринятые биржи, криптобиржи, покупать эти токены, это уже дополнительно, да, возможность идет. Покупаете, предположим, на 50 долларов, через пару дней данная монета выставляется на бирже, многие люди ее начинают покупать, курс растет, и те токены, которые у вас на этапе лаунчпада стоили 50 долларов, на бирже вы можете уже после листинга продать за 500. Предположим. Опять же, количество X зависит от конкретно взятого случая. Это может быть X2, это может быть X10, X50, X100. Были монеты, которые за пару дней, за пару месяцев делали X800, чтобы вы понимали. На моей памяти было несколько таких проектов, где можно было вложить 1000 рублей и по итогу получить полмиллиона. Да, были такие проекты, но многие проекты, как мы знаем, были упущены. Да, потому что мы не знали, в какие именно проекты можно было заходить. Здесь мы будем знать какие проекты у нас являются наиболее интересными и в какие проекты стоит вкладываться. Плюс, конечно, мой курс по денежному криптопортфелю вам в этом поможет. И пятнадцатый последний плюс. Каждый уровень маркетинга открывает вам новый уровень обучения для вашего заработка и самореализации. Как я ранее уже упоминал, говорил, вы двигаетесь по уровням и каждый уровень открывает для вас новый уровень знаний. То есть вы двигаетесь по маркетингу, обучаетесь, зарабатываете, занимаетесь самореализацией. А чем лучше вы прокачиваете себя, тем лучше ваши результаты по заработку. Это уже проверено, это доказано. И попутно уже через некоторое время за прохождение вот этих курсов вы будете получать токены данного проекта. Вот 15 плюсов, которые прям лакомые. да? Многим они, думаю, понравятся. И в рамках данного проекта нас ждет очень большое движение.